Создание доступной городской среды, без сомнения, важное дело. Но никогда оно делается для галочки. Доступная среда необходима жителям города. В ней нуждаются не только инвалиды, но и пожилые люди. Да и вообще каждый, кто отважится выйти в город с коляской или просто с тяжелым багажом. Но кому-то приходится постоянно сталкиваться с трудностями, чтобы просто дойти до магазина. В основном трещины, а кое-где тактильная плитка просто пропала. Мужчина не видит, поэтому тактильные указатели для него – палочка-выручалочка. В 2017 году в городе начали укладывать тактильную плитку. Для этого была проведена закупка у единственного поставщика – «Острой Гарант». Цена – 730 тысяч рублей. Они должны были обустроить три улицы – Ташкентская, Шереметьевский и проспект Ленина. Подобный выбор улиц кажется странным, ведь госучреждения, больницы, библиотека для слепых и подходы к ним – места, где подобная навигация необходима в первую очередь, до сих пор не оборудованы должным образом. На указанных закупках улицах более 200 подходов к пешеходным переходам, но тактильной плиткой оборудована лишь 118. 18 Бывает и такое, что с одной стороны плитка есть, а с другой стороны ее нет, хотя подготовка под ее установку велась. Работа была выполнена некачественно, плитку укладывали в снег и грязь. На что люди жаловались в управлении благоустройства и часть переходов переделывали. Но далеко не все. Качество тактильной плитки по всему городу в целом оставляет желать лучшего. У некоторых переходов состояние плитки вот такое. А остальные в ближайшее время могут такими стать. Плитка повреждена, уложена неровно и покрылась трещинами. Несмотря на то, что гарантийный срок на выполненные работы 2 года, ситуацию не исправляют. Плитка должна помочь слабовидящим ориентироваться в городе, чтобы они могли понять, что их ждет на пути – лестница, переход или другое препятствие. Но, видимо, те, кто разместили заказ, не задумывались об этом. Можно заметить, что перед или после плитки находятся преграды в виде столбов, ограды или просто высокого бордюра. Хочется задать вопрос чиновникам – за что вы так не любите людей? Происходит обследование гарантийных участков, после чего будет направлены соответствующие претензии в адрес организации. Прошел год с того момента, как тактильной плиткой были оборудованы подходы к пешеходным переходам, из которых только треть сохранилась в нормальном состоянии. И уже в этом году был заключен новый договор с ООО «Приволжье» на 700 тысяч рублей. Закончить работу должны 31 декабря этого года. Судя по смете, объем работ такой же, как и в прошлом году. Но из документов непонятно, на каких переходах или хотя бы улицах будет установлена плитка. Здесь на громобое новая плитка уже установлена, но сделано это безобразно. Уложена она криво, а в некоторых местах и вовсе не закреплена. Ошибки и недоделки не устраняются. Переходы, если и оборудуются, то безобразно. Плитка продолжает разрушаться. И все это оплачиваем из своего кармана мы с вами. Администрация города постоянно жалуется на нехватку денег, но буквально при 730 тысяч рублей из бюджета и не собирается на этом останавливаться. По новому договору будет потрачено еще 700 тысяч рублей. То, как установили тактильную плитку, отсутствие контроля качества и должного ухода за ней, стоит лишь видимость доступной среды, что опасно для людей, в том числе для тех, для кого она была сделана. Впрочем, эффективность страт, величина расходов, да и наша с вами безопасность городских чиновников особо не волнует. Главу города назначают депутаты, и уж этих избирателей подобная работа по освоению в бюджета вполне устраивает. Обо всех найденных недоделках мы сообщили в прокуратуру. Узнать о том, что нам ответят, можно в социальных сетях. Ссылки есть в описании. Ну и не забывайте подписываться на наш канал.